Oh, понятен замысел за рудой когда мы бежали туда по мосту пропустили по дороге обратно нас запустили вот этот вот как называется придорожные придорожные заросли и соответственно потоки не пересекаются чуть-чуть там в начале было когда быстрые полтинники уже возвращались а мы только уходили в леса но здесь вот грязник, я помню раньше было опа вот так вот. О! Надо убирать туда прыгаешь. Ой, еж просто... Ой-й! бабай! ёкарный бабай! Я стараюсь с ним выражаться! Стараюсь с ним рожаться, но иногда вылетает эмоция! И мы приближаемся к Киликше, к мосту ПП. И совсем немножко остается до финиша. Опа, вот он, понтонный мост. Опа, спустились. К нему, в принципе, легко. Чапка спасибо вам за помощь, вода под ногами. Ага. Сейчас светло, не теряем равновесие. Ой-ой-ой. Продираемся через джунгли ко второму броду. Где-то он должен быть рядом здесь. Ой, нагнуться-то как надо. Это я маленький, ладно, а то высокий как? О! Да, и вот он. Ой, ешкин кот. Ну, очередь, как обычно. Хорошо? Глубоко, <связывая> Держись! Да, вот, можете, Аккуратно. Приехал. Надо, Надо снимать? Да, я думаю, что да. Булты. Булты. А, Тут еще спускаешься в одном месте, а веревка в другом месте. И здесь достаточно скользко. Первый раз я снимаю этот брод, потому что обычно прибегал сюда поздно и в темноте. Вот я спустился. Посмотрим, как съезжает, ребята. Сейчас нужно взять веревочку в одну руку. В принципе, здесь не глубоко. Ой. Ой. Ай. Свежевато. Свежевато. Еще надо как-то выбраться. Так, откуда лучше вылезти, а? Где веревки, народ вылезает, там вроде получше. Ну, вот так вот. Так, ну, все здесь очень аккуратно, просто надо пройти. Отлично. Отлично, куда дальше? Ткнуться. Да ладно, еще один, ешкин кот. Так грязно. Ой, все, не да съехать никуда ты тоже вешал. Ой, ёпт. Так, надо аккуратно. Что тут что ноги не ходит. Ох ты. Ай! Что, вязнет? Так, ну это... Ух, ух, ух. ух. И здесь, конечно... Чёрт. Блин, получил палкой в нос. А, -а, а Больно, блин! все тут вот размешано, чуть не потерял таблетки с бухариками. Такая грязища. Ой, кошмарище. Так, это надо согнуть, а то опять долбанусь где-нибудь. Ну вот, помыл кроссовки, блин, и запачка, ну. Так хотелось выглядеть прилично Одетом. А больше воды-то и не будет. Фух-фух-фух-фух. -фу. Выползли, ура! вода закончилась, 39 километров, чуть-чуть по пятнашку, осталось пробежать, Фу. такая прикольная штука стоит, Снимается тробоскоп. О, ха, ха вот зачем это все, классно. Помню, в прошлом году на сотке на этом мосту Серега Нижегородцев первый в него забрался. Пошел, и я такой, только бы не побежал, только бы не побежал, сил не было у меня. И потом я не мог спуститься по этой лестнице, у меня болели Бо, мышцы беда, были уже все слабые. И мы так пешком и прошагали этот мост. Опа, посмотрим, как сейчас я буду спускаться. Надеюсь, получше, да? 50, не 100, гораздо легче. Вороза нас ждет очередной пункт питания. Ой, грязь чуть-чуть вляпался. Проверка. На намерилость. Ой-м! 2 Так, по-быстрому. Я, конечно, устал и мне.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 Спасибо вам большое. Давай, Олег, давай. Да. Сейчас вот Екатерина попалась. Стоит, ногу свело. Видимо, соли не хватает. Но таблетки сливой у меня не было. Напоил и Немного надеюсь. Поможет ей. Так вот тут никогда не знаешь, где что случится. Сейчас 12 часов. Это означает, что я бегу 6 часов и я. Свой такой желанный план Уложиться 6 часов не выполнил а, Но понятное дело потери времени на пункт питания Пешочком, разговорах, броды Собственно говоря, это я так думаю Вау, если я это сделаю Позже 7 не хотелось Я иду на 7 часов 30 минут 5 километров осталось Сейчас темп у меня примерно упал до 7 минут на километр То есть 35 минут примерно Вот так вот Фу. Ну что могу сказать? Уложился я в 6 гелей. Мне не понадобилась твердой пища на такой скорости. Быстрее, чем в сотку я бегу с темпом. Э, твердую пищу есть тяжелее. Да и вроде как бы надобности не было. То тащил. А с собой у меня был литр сделанного затоника и бутылка сломонская 05, который створял систки таблетки. Это оказалось очень. Удобно подбежал на ПП, залил воды, бросил таблетку, выезжал дальше. И чередовал сисовский с мизотоником, который за спиной. А за спиной был изотоник с регидроном. Таким слегка разбавленный регидрон -изотоником. Съел две половинки апельсина на первом ПП. И он какой третий получается. Четвертый арбузов поел. На последнем ничего не ел, только. Воды залили колы. Вот, пожалуй, и все. Такая вот гонка. Кажется, что 50 километров – это немного, но в связи с моей не очень хорошей подготовкой, я чувствую усталость. Колени, конечно, так уже начинают поднывать. Для них это многовато. А мышцы держатся. Сердце не знаю как, потому что бульсометр не взял. По дороге еще понял, что я не сразу включил трек. Потом два раза обратил внимание, что у меня часы стали на паузу, видимо, веткой какой-то заделал кнопку или как-то руку я согнул, не знаю, как так получилось. В общем, в гармине у меня будет какой-то непонятный трек, так что будем надеяться на официальный результат. Фух. Ну вот, как-то так прошла гонка, особо ни с кем не общался. Я в этот раз не тейпировался, решил, что как-нибудь пролегу 50 без тейпов, а вот сейчас за... Полтора километра понимаю, что поддержать коленочки было бы неплохо. Прям так, ой, как заныло правое колено. Всего полтора километра не могло подождать. Вот. Но мне было жалко сбивать бурную растительность в моих коленях. затопируется я мог и сам. В общем, решил так. И, в принципе, справился. Больше бы тренировался, ничего бы у меня не ныло. Надо честно сказать, что я с собой доволен. 10 минут до финиша. Расчетное время прибытия в 6.30 я должен уложиться. Короче, все шикардос. И впереди еще целый день я планирую встретить соточников. Должен ответить, что идея с очками была в целом правильная. Комфортнее глазам было и смотреть. Ничего не залетало. Ветки лишний раз. Еще один раз у меня там Бонусу какая-то ветка ударила и аккуратно ее придавил. Прям ну реально больно было. Так что защищать лицо это хорошо. Осталось километр примерно меньше уже до финиша. Уже идут медалисты, короткие дистанции. Когда тебя поддерживают, все кричат, как будто меня знают сто лет. Молодец, все, уже конец, молодец. Да, все, да. Хорошо, пошли. только не сильно, а то я упаду от этих ладошек. уже чувствую себя чемпионом, хотя еще нужно пробежать. Сколько? 400 метров. Не сильно, Погиб, а то давай. упаду. Последний подъем. Не то, Последний. Да, я стартовал последний. А, поворот до финиша. Я пора садеть, все. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот и все. Обычно я всегда торопился преодолеть эти последние метры, как будто что-то много от них значит. Но хочется с осознанием просто пересечь эту черту. Пять лет. Пять лет я пересекаю здесь финишную черту. И с чувством, с толком, с Ростоновской. Просто, пожалуйста, подходите, подходите ближе к стене. 50. Как без пламени будет, а? А, -а, -а, а? Друзья, спасибо вам за этот праздник.